I think the girls with their nails всем привет ребят ну что включил вапку немножко солнце пришло в общем в телеграм канале битвы замков опубликовали вот такой вот картинку, это мартовское обновление, возможно, будет на этой неделе, возможно, на следующей, сейчас, скорее всего, если пятница, возможно, и на этой неделе оно будет. Посмотрим, что будет дальше, ну, что мы видим. Судя по всему, новый супер питомец уже на какую-то, я не знаю, китайскую там тематику у нас куча добавляется героев э, с коммунизмных, с других игр. Э, ну, это нормальное явление для Gigi. Они не только это делают, они игры копируют. А, плюс, скорее всего, два героя опять. То есть мы возвращаемся к нашему самому наболевшему. Опять будет два героя. Воз... Ну, невозможно, сто процентов два героя, потому что, я не знаю, это вряд ли а еще какие-то питомцы то есть мы привыкли, что у нас в каждом обновлении добавляют по два героя что с ними делать, как оно будет ну я не знаю, непонятно нифига, скорее всего как обычно один донатный, один бездонатный поэтому копите по у кого она есть у кого нету, не копите ее. Посмотрим, что будет в обнове изменено. Потому что очень много вопросов по локациям, дофигище багов, которые не так и не пофиксили. не забили хрен. Точно так же, как мы забили хрен и донатить, и играть. Посмотрим. То есть, это обнова может быть еще более решающий Для многих я вот тоже сижу, просто офигеваю. Ну вот, нифига, нифига интересного нету. Посмотрим, что будет дальше. Сказать, что, блин, все круто, нет, все плохо, тоже нет, но надо ждать обнову, и там уже будет видно. Нифига не меняют, просто добавляют, добавляют, добавляют. Эти герои, <связь> Эти герои уже столько наштамповали, а локаций тоже хрена наштамповали, а толку от этого нифига никакого, то есть все локации, которые делаются, по сути, через обнову стают неактуальными, и до следующей обновы неактуальные, старые локации все убиты, они просто, ну, бессмысленные, но главное, что мы штампуем по два героя. В общем, не знаю, посмотрим, что будет, пишите в комменты, что вы думаете по поводу данной картинки, но, скорее всего, я думаю, что два героя и супер питомец. В общем, будем ждать, я думаю, на этой неделе, возможно, на Тайване будет, как в прошлый раз, а потом уже на остальных серваках, либо после выходных. Ну, фихи его знает. Тут IgG, знаете, там сейчас завелся вирусняк, который закидывает рекламу активно. Русский сервер вообще на выходных отдыхал хорошо. Вот и.. Тут непонятно, чего стоит ожидать. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.